Всем привет! В этом видео я расскажу, как пройти испытание ко Дню Святого Валентина с первого раза. Итак, поехали. Бросаем камни-бросатель на орла. Короля бросаем по середке. Ждем, пока он раздолбит забор. Потом бросаем туда королеву, чтобы она не убежала, а пошла за королем. И Вардана. Хранителя, который включен на землю. Дальше взрываем ловушки шариками внизу. Смотрим за королем, прожимаем хранителя и короля. Бросаем слева гончую, адскую гончую и драконов электрических. Посередке сейчас надо будет бросить яд. Следим за королевой, за королем и орденом. Сейчас надо будет бросить ярость на электродраконов, чтобы они справились. Замораживаем адские башни, бросаем туда летучих мышей. На камне-бросатель мы бросаем ярость. Когда шарики появятся, они быстро уничтожат адскую башню. Ну вот и все. Ну тут, конечно, время поджимает, просто что камне-бросатель не уничтожил золотохранилище. Но мне повезло. Потому Прохождение это с первого раза ведь я не могу записывать видео Ну несколько раз выключать и записывать Потому записал как прошел Я надеюсь дракон, электродраконы успеют долететь и забрать Уничтожить 4 золотохранилища Этот хранитель у нас на землю, но он, видимо, он через забор перепрыгивает, умеет. Ну, просмотрим. Все, все уничтожено на карте. Осталось 20 секунд. Ну, вот и все. Последний сдох этого электрика несчастного. Все повезло. Всем удачи, всем успехов. Проходите с первого раза. Вот, дала награду мне. Да, пройдено. Всем успехов. Пока.